Приветствую вас, представители Знака Зодиака Весы. Посмотрим сегодня, что принесет вам месяц август. Ну, месяц начинается с достаточно тяжелого соединения Урана с Марсом. Для вас это тема восьмого дома, опасные ситуации, деньги ваших партнеров. И при этом до седьмого числа этот двойной аспект будет формировать квадрат к Сатурну, который отвечает за вашу сферу хобби, увлечений, за любовь. И этот аспект может указывать как на некоторые неприятные ситуации, связанные с вашими детьми или любимыми людьми. Может быть, какие-то разочарования, что-то непредвиденное. Также могут быть еще и неожиданные финансовые траты на то, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с этими темами. Далее, с 9 по 11 будет формироваться квадрат от Солнца к Урану. Солнце для вас будет находиться в зоне дружбы. Это могут быть проблемы во взаимодействии с коллективом и с вашим дружеским окружением. С 12 по 14 еще и от Солнца будет повторяться оппозиция к вашему Сатурну. Это не очень Хорошая ситуация относительно дел, связанных с вашими хобби, увлечениями, с детьми. Видите, вот этот большой квадрат, который будет формироваться на небе, между планетами, он может вносить какую-то острую необходимость, что-то очень быстро и энергично решать. Середина месяца обещает быть достаточно гармоничной и спокойной. Мы о ней поговорим чуть позже. С 24 числа Уран станет ретроградным. И периодически до конца года, и там даже, по-моему, до 20 или 22 января, я не помню, будет постоянно подниматься сфера Восьмого дома. Восьмой дом, напоминаю, это деньги наших партнеров, чужие ресурсы, это кредитные деньги, это опасные ситуации, это... Наследство, это эзотерика, это секс, это все то, что связано с энергией перерождения и трансформацией. Ну давайте сейчас, да, к концу месяца Солнце станет 25-27, будете ощущать квадрат от Солнца к Марсу, он будет в точном аспекте и это тоже может принести вам такие же немножко неприятные какие-то трения с вашим дружеским окружением или вашим коллективным окружением, которое было на начало первой декады августа. Ну а сейчас перейдем к следующей нашей рубрике «Любовь». Будет очень интересный благоприятный аспект между Венерой и Нептуном. Будут задействованы шестой и девятый дома. Ну, как минимум, это улучшение обстановки на работе. Это могут быть какие-то благоприятные, извините, не девятый, а десятый дома. То есть это карьера, работа. Деньги от карьеры, деньги от работы. Могут быть приятные любовные взаимоотношения, возникшие в труду в кругу рабочего коллектива. И этот аспект принесет очень большое вдохновение и радость. Возможно, получение приятных каких-то сюрпризов, бонусов, выплат. Ну, также благоприятен аспект для каких-то торжественных, очень важных мероприятий. Далее с 8 по 9 Венера будет образовывать аспект Плутону, что принесет большие эмоциональные выбросы, и можете почувствовать какой-то накал, и этот накал будет касаться дома, семьи, работы, карьеры. Может быть, это чувство ревности, может быть, это чувство, ну, смешанное чувство, когда не знаешь, как правильно распределить Свои эмоции, свои чувства. Когда душа хочет одного, а долг другого. Также это нежелательное время для каких-либо крупных материальных вложений. 11 числа Венера перейдет в знак Зодиака Лев. Лев это очень для вас дружеская энергия. Она у вас связана с 11 домом дружбы, коллективов. Вам Достаточно будет приятно, начиная с этого момента, общаться с вашими коллективами, будет легко настраивать с ними социальные связи. Также это благоприятное время для дружбы, для начала дружбы, для начала, для начала новых знакомств. Ухаживание на этом периоде очень красивое, очень щедрые. А с 15 по 18 вы можете ощутить действие такого аспекта, как... Тригон от Венеры к Юпитеру. Для вас это особенные даты, которые принесут удовлетворение во взаимоотношениях с вашими партнерами. Также благоприятное время для брака, для любых торжественных мероприятий, для знакомства в том числе. Особенно здесь есть намек как на официальное заключение брачных отношений, так и на возникновение любовных отношений с кем-либо из вашего коллектива, коллектива, либо дружеского окружения. Возможны подарки, возможны яркие приятные встречи. К концу месяца, 26-28 числа, здесь возникнет достаточно напряженная конфигурация, которая будет между Ураном, Венерой и Сатурном. И, как видите, здесь повторяется практически квадрат, который был на начало первой декады августа. Это говорит о большом напряжении. Напряжение у вас будет связано с темой ресурсов с вашим статусом с карьерой Это, извините, у вас не карьера, у вас дом дружба и тема любви, отношений тема детей вот как-то по этим темам у вас может возникнуть напряжение я думаю, что это скорее всего будет какой-то неожиданный ну смотрите любое ваше экстравагантное поведение может привести к нежелательным последствиям либо, может быть, поведение ваших детей может привести к тому, что ну, вы будете чем-то огорчены, либо разочарованы. Но ну, будем надеяться на лучшее, что этот аспект не проиграется, и все закончится, и месяц закончится благоприятно. Теперь перейдем к следующей нашей рубрике. Работа, здоровье и социальная активность. Начало месяца с 4 августа Меркурий перейдет в знак зодиака Дева. Дева для вас связана с 12 домом, ну и крайне благоприятно для начала старта новых проектов, для распределения финансов, для каких-либо финансовых операций. Особенно благоприятно середина месяца с 15 по 16. Ну плюс-минус пару дней можно туда-сюда взять. Здесь Меркурий будет образовывать благоприятный аспект к восьмому дому. Это благоприятные возможности для получения каких-либо кредитных средств, для получения новых возможностей для старта ваших проектов. 20, 21, с 21 по 22 будет интересная такая конфигурация аспектов, которая с одной стороны говорит о том, что вы можете ошибиться, вы можете в чем-то превысить свои ожидания или к чему-то, уделить особое внимание больше, чем оно того стоит. И эта тема связана с работой или здоровьем. Кстати, это звоночек, обратить внимание на эти сферы. И здесь же параллельно будет формироваться благоприятный аспект от Меркурия к Плутону, который находится в вашем четвертом доме, который говорит о том, что есть смысл обратиться за помощью к своим близким, к своим родным, для того, чтобы ну, найти какое-то правильное решение. И вообще это время желательно уделить именно делам своего, своего дома, своей семьи. С 26 Меркурий перейдет в весы, он перейдет в ваш знак, и он вас наделит необходимостью налаживать дипломатические отношения с вашим окружением. С 13 по 14 Марс будет формировать благоприятный аспект к Плутону, и Марс таким образом поможет вам если вы занимаетесь каким-либо частным бизнесом или хотите рискнуть рискнуть в сферах недвижимости в своей личной недвижимости ну и либо если вы занимаетесь вопросами недвижимости также 20 числа марс перетет знак зодиак близнецы из 8 в 9 -й. может повыситься ваша активность в вопросах, всего иностранного и в вопросах путешествий, логистики захочется больше получить какую-то информации, либо распространять ее. ну элементарно можете больше внимания уделять различным поездкам и путешествиям. теперь поговорим о смене фаз Луны. 12 числа произойдет полнолуния Водолея. поскольку оно будет соединение с Сатурном, это конечно не очень хорошая Такое состояние может быть немножко депрессивное, но в принципе вы можете особо не ощутить ну, разве что как небольшую грусть печальку которая очень быстро пройдет здесь важнее вот этот вот квадрат который все еще будет о себе давать знать и давать он будет знать как раз по теме детей хобби увлечений 27 числа произойдет новолуние в знаке зодиака дева и оно даст необходимость систематизировать ваши финансовые вопросы, проанализировать, куда что лучше вложить, что отложить, как правильно их распределить. Ну, надеюсь, что месяц будет для вас благоприятным. Благодарю вас за ваши лайки, подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, помогайте его развитию, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.